Это была первая встреча с Романом. Было очень круто. Обязательно еще встретимся. Хотите научиться кататься? Приезжайте в школу, катайтесь с Романом, учитесь с него. Школа понравилась, все здорово. Ребята, приезжайте, будем кататься вместе. Как говорит Рома, здравствуй мир, спасибо за школу, офигенно. Теперь знаю, где кататься, как кататься, и где не надо кататься и как не надо. И все это в системе и очень хочу. Очень рекомендую. Привет, спасибо. Оказывается, даже девочки могут получать удовольствие от нетраслого катания. Всем рекомендую. Пока. Школа как всегда, огонь. Учитесь кататься барах, он научит везде. Отличная школа, отличная компания, отличная погода, отличный роман. Отличная школа, открыла катание на качественном новом уровне. Всем рекомендую. Вас. Всем привет! Ну для меня это был страх и ненависть в лас но в итоге пазл собрался, свет в конце тоннеля виден, было круто! Роман, спасибо! Новое место, солнечная погода, отличное начало сезона. Очередная поездка с Йоргский. прекрасная, будем проверять дальше, спасибо! Работать впереди еще плохо, но с Романом я поехала создана очень рекомендую.